привет. Всем здравствуйте! Рада, рада быть снова с вами. И с огромным удовольствием сегодня расскажу про вот эту тему, потому что она очень часто всплывает в разных аспектах. Вот. И еще сегодня скажу вам, что у меня только что, ну как только что, ну, вот в 7 часов у меня был эфир с контактерами. То есть и до этого я и сейчас, в принципе, не особо понимаю, кто это такие. Вот, ну, как бы до конца не понимаю, но достаточно такие интересные люди. Вот, и был с ними эфир, очень было приятно с ними пообщаться. Они там, в основном, они мне рассказывали про меня. И если там все участники нашей сессии ну, дадут согласие, то я этот эфир выложу в открытый доступ на моем канале, и можно будет посмотреть, что это такое. Вот. Для меня это был новый опыт и достаточно такой интересный. И, конечно же, с огромным удовольствием его, если что, выложу. Вот. А тема сегодня... Так, чат, чтобы посмотреть, какие вопросы... Тема сегодня «Помощники беспомощные». Почему я хотела именно вот эту, эту тему озвучить? Потому что очень много, мы уже, наверное, все знают, что у нас есть бесплатный чат, где там ребята делятся своим опытом. И мне очень часто приходят такие вопросы, как бы «Светлана, как так? Вот я вот весь такой хороший, мне нравится помогать людям». И когда вот этот разговор идет о том, что мне нравится помогать людям, мне, мне интересно помогать людям, я вся, вся или весь отдаюсь помощи людям. Чаще всего это бывает потому, что мы не можем, не умеем отдаваться самому себе. Наверное, меня после этого эфира и, и на эфире многие как бы раскритикуют, но тем не менее, кто не готов принимать э, те аспекты, которые существуют в нем самом, то это уже как бы... Это ваша проработка, это уже не столько моя. Сколько я могу сейчас дать, я вам, конечно, с удовольствием дам. Что такое беспомощные помощники? Это те люди, которые не могут себе помочь, и они компенсируют это через помощь другому. То есть помочь себе ⁇ это достаточно трудоемкий процесс. Помочь себе ⁇ это не просто помочь себе, помочь и все. Это не просто там дать на хлебушек те, те денежки, которые там ты заработал, и все. И давай, мальчик, иди. То есть ты сделал, выполнил, выполнил какую-то миссию получил себе какую-то галочку, и ты замечательный человек, ты сделал какое-то доброе дело. А вот это проще сделать, это как будто бы как, не знаю, как, как отмахаться от себя, что ли. Так? Вот, потому что когда мы говорим о помощи самому себе, чтобы себе помочь, нам нужно узнать себя. Чтобы узнать себя, это нужно принять все свои какашки, какой я есть, какой я нехороший, какой я хороший, какой я а, в, как, в каких ситуациях, как я себя делаю. То есть, чтобы узнать себя, это нужно настолько погрузиться в самого себя, и вот эта вот напускная картина, что вот я вот весь для других, я весь такой хороший, она сразу же отваливается. Когда ты начинаешь узнавать себя, ты начинаешь понимать, что ты хочешь. И когда ты понимаешь, что ты хочешь, чаще всего это даже несоотносимо с теми вещами, что ты думал, что ты хочешь. Вот. Я уже не раз говорила, что нас, для нас, как минимум трое. Это первый я, это тот, который нам сказали родители, да? Вот когда нас приучили, вот ты такой, вот ты такой, вот э, у тебя вот такие вот... Э, качество, вот ты вот в этом хорош, ты вот иди вот в эту профессию, там, в эту учебу, там еще что-то. То есть это те яркочки, которые нам навешали наш, наши родители, первое. Потом второе – это то, что наши близкие, наши, наши друзья, которые видят нас по-своему. Мы в их глазах тоже читаемся по-своему. И они нам говорят, вот ты такой, ты такой, ты такой. Мы такие, да, я такой, я такой, я такой. И третий человек, когда третий я, это тот, когда мы берем вот эти вот все в сухом остатке и начинаем выбирать то, что мы себе действительно думаем, что да, я такой. Это знаете, когда читают люди гороскопы, вот очень многие люди, которые верят в гороскопы, там еще во, во что-то. И вот они читают, и вы посмотрите, что каждый гороскоп, он всегда, ты всегда в нем видишь 50 на 50. 50% правды, 50% не, не то, что я хочу увидеть. И он говорит, да, вот, вот этот вот, конечно же, хорошо, вот гороскопы там э, структурирует, да, вот он подходит мне, вот он вс всегда говорит то, что вот, то, что мне подходит. Это не говорит о том, то есть один человек про всех людей, рожденных а, в определенное количество дней, в разные годы, а, в разное время, в разных регионах, в разных там концах уголка, как он может сказать что, про этот гороскоп? Естественно, это всегда... У нас нет процентовки на самом деле 30 на 70, 80 на 90. У нас есть процентовка всегда 50 на 50. 50% подходит, 50% не подходит. Это однозначно так всегда. Вот. И, это, и как раз вот мы, когда мы начинаем себя собирать, мы собираем себя из того, что мы видим. И вот эти вот 50%, которые нам ложатся на душу, мы говорим, это я. Это вот точно я, вот это вот мне подходит, это подходит, это подходит. А потом бывают такие ситуации, ну, как, например, ты себя видишь на камере. И когда ты себя видишь на камере, это сейчас мы все привыкли, там сел, эфиры, там еще что-то. Мы уже себя там ну, нормально так относимся, даже там без фильтров, без косметики кто-то уже там себя может принимать, ну, девушки. Вот. И это уже для нас такая норма стала. Но изначально, когда вот этого не было, вы себя как принимаете? Вы себя увидели на, на камере, думаете, о, боже мой, да я же вообще не такая, то есть ты же смотришь на себя в зеркало-то, ты так поправишься, ты так поправишься, там волосики как-то там под, подмандячишь, там еще что-то такое, ой, вот прям такая красотка, да, это я. А потом смотришь на камеру, думаешь, боже мой, это кто вообще? Волосы растрепаны, какой-то второй подбородок, какая-то вся сутула, думаешь, да вообще не я. Я вот сейчас к зеркалу подойду, а там вот буду я. А тут вообще непонятно, что за человек. И ты понимаешь, что все вот это, вот что сказано, как бы не совсем коннектиться с тем, когда тебя врасплох застают, думаешь, блин, нифига себе. И когда мы начинаем себя узнавать, мы понимаем, что то, что мы для себя себе придумали, нифига не так. Мы понимаем, что, блин, там, ну, максимум 50 правды, потому что то, что мы любим, то, что мы думаем, что мы любим, когда мы начинаем себя познавать, мы думаем, ну, как бы, да, я это люблю, но вот я бы сделала лучше, вот сейчас бы сделала вот так вот, или сделал. И когда ты начинаешь себя копать, особенно когда ты начинаешь а, просыпаться, пробуждаться от каких-то теорий, от каких-то ярлыков, от чего-то еще, первое, кого ты себя видишь, в себе видишь, это такого негодяя то есть ты понимаешь оказывается что ты вот этому делал хорошо не потому что ты ему хотел сделать хорошо а потому что ты хотел в глазах какой-то общественности определенного круга людей выглядеть хорошим и тебе это доставляло драйв. ты думал что ой вот я вот такой вот клевый как бы классно но на самом деле ты не для него это хотел Ты это хотел для себя и все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем это для себя. И только когда мы по-честному начинаем признаваться, что мы все, что бы мы не делали, мы делаем это для себя, только после этого начинает выстраиваться по кирпичикам наш мир. И только после этого мы понимаем, что когда мы делаем это для себя, мы делаем это максимально качественно. И те люди, которые выстраиваются вокруг нас, они тоже выстраиваются максимально качественные. То есть это те люди, которые нас принимают, это те люди, с которыми мы хотим идти дальше, это те люди, которые, от которых мы можем получить какой-то новый заряд, какую-то энергию, новую информацию, новые, новые эмоции, новые чувствования. И мы очень четко начинаем выстраивать тот, вот этот вот круг. Но чтобы его выстроить мы же должны как-то убрать предыдущий круг. И понимая это, мы не всегда готовы идти к самому себе, потому что мы несколько, лет, мы несколько лет выстраивали те отношения, которые у нас сейчас существуют на данный момент. Те отношения с теми людьми, с которыми нам приятно общаться, с которыми нам комфортно общаться с которыми нам удобно общаться и в одночасье их отбросить, потому что мы понимаем, что мы хотим не удобства, а хотим какого-то иного, более глубинного качества, мы не всегда к этому готовы прийти. То есть мы понимаем, что отбросив одних людей, мы оставляем себе кровоточащую рану, которая сначала должна залечиться, затянуться, а после этого на это место мы должны себе да, впустить, можем туда себе впустить достаточно качественного человека, который будет занимать это пространство. И это, во-первых, время, во-вторых, это не очень приятная процедура на первых этапах. Вот. Поэтому не каждый готов именно идти к познанию самого себя, истинного самого себя. И вот когда мы не готовы идти к истинному самому себе, мы тогда начинаем идти через лукавство для самого себя. И тогда мы начинаем, чтобы не акцентировать внимание на себе, чтобы не возвращаться к самому себе, мы начинаем акцентировать внимание на ком-то еще. А как мы можем сконцентрировать внимание на ком-то еще? Мы можем ему помочь, мы можем его одарить добром которое не факт, что ему нужно. Мы же всегда, когда мы делаем какое-то добро, мы всегда это добро делаем не для него, мы всегда это делаем для себя, для галочки самого себя, для галочки того, что там как бы да, я готов тебе сделать что-то хорошо, но чтобы там либо ты мне чтобы сделать что-то хорошее, либо чтобы прочувствовать что-то хорошее, потому что очень многие там все, наверное, слышат, там. я тебе отдала отдал лучшие годы своей жизни. Или там, говорит, тоже там, у меня девочка была, она говорит, я вот постоянно делаю ему хорошо, там, ему, ей, неважно. И я же это делаю с любовью, я же это делаю с полной отдачей, но как он не видит? И вот эта вот козырная фраза, как он не видит, это всегда говорит о том, что ты хочешь что-то взамен. Когда ты отдаешь это из цельности себя, из того, что ты настолько самодостаточный и цельный, тебе абсолютно не важно, как он на это смотрит, тебе абсолютно не важно, как он это видит, тебе абсолютно не важно, как он на это реагирует. Ты просто отдаешь, потому что тебе это хорошо. Ты отдал и пошел, и тебе от этого клёво. Когда ты отдаёшь что-то и думаешь, что ну, мне как бы ничего взамен не нужно, но ты хотя бы там спасибо скажи, да? Это уже говорит о том, что ты это делаешь не для него. Ты это делаешь для себя, чтобы поставить себе очередную галочку «Я молодец». И вот когда мы можем отдавать давать вот эту вот помощь какую-то или энергию. То есть помощь мы даем только беспомощным. Помощь дается всегда либо беспомощным, либо, либо беспомощным. То есть либо ты сам беспомощен, и ты даешь помощь, либо ты даешь помощь беспомощным. Если ты себя окружил беспомощными, ты будешь давать помощь. Если ты сам беспомощный, ты будешь давать помощь. Все остальное ты будешь давать из изобилия. Поэтому, когда вы пытаетесь кому-то помочь, всегда вспоминайте, а вы действительно готовы этого человека поддержать в его слабости. Сильному человеку помогать не надо. Сильного человека, если он куда-то попал, вы будете с огромным удовольствием наблюдать, как его сила проявляется в каждом его движении, в каждом его шаге. В каждом его слове, в каждом его пространстве будет проявляться его сила. И вы можете на это смотреть и просто наслаждаться. Вы будете понимать, что это настолько сильный человек, он не нуждается в помощи. Он великолепен во всех проявлениях. Как только вы чувствуете, что вы хотите кому-то помочь, это сразу же говорю, это не касается детей, давайте будем так. Детей особенно там до, до 16, там, до 18 лет. Это точно не касается, потому что это ваш единый круг, это ваша единая опека. Но здесь тоже некоторые аспекты есть, но мы пока про них не будем говорить. Но как только вы понимаете, что вы, вы говорите, но ну, я вижу, что ему нужно помочь, это всегда говорит о том, что вы видите, что он слаб, что вы видите, что вы стоите на ступеньку выше его, что вы готовы ему помочь, что вы уже себя поставили важнее, чем он, вы уже готовы его вытаскивать, потому что вы на э, своем осознании чувствуете, что вы лучше, чем он, что вы готовы его оттуда вытащить. И... Как бы вы его ни вытаскивали, даже это лучший друг, он с вами продружил там все ваши сознательные, ваши сознательные годы. Да? И когда вы его вытаскиваете из какой-то передряги, если я не говорю, да, давайте не будем брать там собутыльников, как бы это грубо не звучало, я буду брать осознанных людей. Если вы осознанный человек, Помогать осознанному человеку, то как бы эта ситуация ни сложилась в дальнейшем, у вас всегда на подсознании будет, э, будет крутиться, что я ему помог. Я в этой ситуации был выше, чем он, даже если вы себе побоитесь в этом признаться. А он всегда будет крутить в своем подсознании, даже если он побоится себе в этом признаться, он всегда будет вас видеть, то, что вы конкретные ситуации были выше его, что он был ниже вас. И если будут какие-либо похожие ситуации, то эти похожие ситуации будут всегда вызывать между вами неосознанный резонанс. То есть всегда будет дискомфорт, потому что на подсознании будет вот эта вот борьба, вы выше, он ниже. И наоборот, точно так же, если вам, например, в какой-то ситуации помог ваш лучший друг, вы его не сможете никогда, если вы будете по-честному признаваться, вы его не сможете никогда с добром говорить, он мне помог вот в такой ситуации. Вы всегда будете где-то глубоко в душе понимать, что если такая ситуация случится, он все равно будет выше меня, я могу к нему обратиться. Но вы будете чаще всего думать на подсознании, что если такая ситуация случится с ним, вы ему всегда поможете. А это о чем говорит? Это говорит не о том, что вы всегда готовы ему помочь. Это говорит о том, что вы всегда готовы взять реванш, выровнять эту ситуацию, чтобы дальше идти вровень. Вы уже понимаете, что вы не на одной ступенечке. Вы понимаете, что уже кто-то кому-то помог, кто-то уже вот здесь вот. Если вы четко идете вровень, то если что-то случается с человеком и вы понимаете, что вы на одной волне, у вас не будет желания помогательства, у вас будет желание только либо а, посмотреть и если он попросит, то дать определенный совет, то есть посмотреть, там он попал, там, не знаю, в <смех> какую-нибудь яму там, и не том, что там ты его вытаскиваешь, а говоришь: там, ну как смотри, у тебя там вот палки есть, там можешь лестницу сделать, смотри, вот у тебя там есть отверстие, можешь там куда-нибудь ногой встать. Вот это вот одно, это не нужно путать. Но когда ты его начинаешь вытаскивать, Прям все силы тратишь на то, чтобы там его вытащить, это уже говорит о том, что ты ему не даешь шанса, ты ему не даешь шанса стать сильнее, ты ему не даешь шанса стать сильнее, потому что во-первых, ты понимаешь, что ты сейчас выше, а во-вторых, если ты ему дашь шанс вытащить, вы, вылезти самостоятельно, сможешь ли ты с этим справиться, что он стал еще выше на ступеньку, что он смог из этого выйти? Мы не всегда, мы очень часто можем помогать другому. Но, как показывает практика, мы очень редко можем радоваться за нашего близкого человека. Нас сразу же начинает корёбить. И нечасто мы в этом можем признаться. Привет, Мария. Вот, как бы у нас такая немножечко жестковатая тема. Вот, ребят, если есть вопросы, задавайте. Я на вопросы отвечу, потому что ее можно раз, раз, раскрывать с разных сторон, и она, я, наверное, начала так достаточно агрессивно ее раскрывать. Но вот так вот мне захотелось сегодня. Поэтому готова послушать ваши вопросы и с удовольствием на них ответить, если есть. Просто я в зуме зачитать вопросы не могу, если они есть, то можно, если кто-нибудь зачитает? их. Тут есть вопрос, да, я думал, может, она решится, сама звучит, дал паузу. Юля Дзен задает вопрос. Да, да, это верно исцелять, а что он сломан? Просто показать и сказать, как может быть по-другому, например, такой вариант. Она предлагает, как я понял. Ну, смотрите, подсказать и сказать, Да, Ланочка, можно... Ланочка, да. Слушай, это был такой момент, когда мне сказали, что я как бы в пятом поколении целитель, я должна людей исцелять. Я пошла обучаться, вот, я очень уже много дипломов получила, и на одном уроке я поняла, что как бы, ну, а что, люди сломаны, что ли, чтобы за ними бежать и их исцелять? Им просто надо показать, что есть вот такие вот эти инструменты, и, пожалуйста, если вы хотите, то давайте. Я там вам покажу энергию и исцеляйте себя сами. Люди не сломанные, на самом деле. Ну, здесь я абсолютно согласна. Я э, сразу же могу сказать, что <coughs> я в этом абсолютно уверена. Может быть, у меня потом эта уверенность пройдет. Может быть, я увижу что-то еще другое, что-то иное. Но когда говорят, что кто-то исцеляет кого-то, я в это не верю. Не верю почему. Если мы себя загнали вот в эту вот стадию болезни, то мы это сделали для чего-то своей энергией. И чтобы вытащить нас отсюда, из своего какого-то заболевания, у нас тоже на это есть энергия. И вам нужен просто проводник, который вашу энергию аккумулирует для вас самих. Не чужой энергией мы лечимся. Только через аккумуляцию своей энергии мы можем вылечить самого себя. Это абсолютно верно. Да, да, да, да, да. Вот я к этому и пришла, поэтому я говорю, когда мне сказали, почему ты до сих пор не преподаешь и вот не продвигаешь там аксес, я, я сказала, что ну как бы это вообще бессмысленно. А, но, ну как бы в аксесе там есть вода, соль, а, и энергия, типа вот этим питаются они, чтобы исцелять людей. А по, по природе они просто вешают лапшу на уши, на самом деле. Да, ну вообще энергии в людях очень много. Энергия, которая, которую они просто стопорят. Они стопорят разными разными ярлыками. И это вот кто, кто видит энергию, они это очень хорошо видят, потому что это можно просмотреть. Это просмотреть можно в людях, особенно если вот когда вот они приезжают лично, вот э, у меня на ретриты приезжают люди, вот они садятся, э, вот мы садимся в каком-нибудь зале, я вижу вот от каждого идет своя, с, свой цвет энергии. И это клево. И если ты им поможешь ее распаковать, но ты не можешь ее сразу же распаковать. Без распаковки самого себя эта энергия не пойдет, как бы, как, как бы она ни светилась, какая бы она яркая ни была. И если ты можешь распаковать их, то есть вот эти вот закапсулированные страхи, какие-то ограничения, какие-то вот эти предвзятые отношения к самому себе, неверия в себя. Очень часто вот такое, что... Вот я в себя не верю, потому что-потому что. И когда ты можешь ему показать, кто он есть, когда ты можешь его распаковать, кто он есть, не потому, что ему нужно что-то внушить, а просто распаковать его. И когда пойдет вот эта вот распаковка, он может своей энергией пользоваться. И именно поэтому э, тоже, точно то же самое, что вот э, рака, смотрите, вот даже э, у каждой болезни у нее же тоже есть своя волновая энергия. То есть я могу сказать, что вот ВИЧ, вот такие вот заболевания, как ВИЧ, иммунодефицит, эму, это, это болезни такого низкого, низкого, как сказать правильно, низкой энергетики. Низкая, Низкая энергетика, дебрация. она... Вибрации, вибрации. Но даже, ну, вот вибрации, миски вибрации, низкая энергетика, которые восстанавливаются именно поднятием энергетического слоя, энергетического плана самого человека. И она сразу же исцеляется. Если мы говорим о раке, рак – это волновая болезнь. Это не про энергетику абсолютно. Это волновая болезнь, которая... которая раскрывается иным образом. И ее исцеляет человек, сам себе исцеляет абсолютно другими способами. И если ты это все видишь, ты, конечно, ему даешь направление, и он реализует исцеление самого себя в самом себе. И Ланочка, это происходит прям... Да, Ланочка, у меня был такой момент, когда я еще жила на Севере. Я работала парикмахером 20 лет. И ко мне пришла женщина, плакала, просила увезти ее дочку в больницу, и ей поставили рак легких. Она мне показала снимки, я видела где это. и буквально где-то, ну, за 10, за 10, даже может быть за 5 минут до того, что надо было делать второй снимок в другой больнице, я приложила руки. Я почувствовала, что это очень сильный жар, но это шло как-то вот из головы, как бы вот эта энергия пошла через руки. В эту девочку она заорала заплакала и потом все вот это вот прошло и снимок показал что там чисто а это был рак 15 минут вот. да да есть вот. такой я абсолютно в этом в это верю абсолютно в этом уверена потому что это все видно и еще раз, почему я и говорю, что самое главное, ребят, все ваши исцеления, все ваши продвижения, все ваши э, какие-то самопознания, они начинаются с единственного. Они начинаются с тотального доверия и э, с тотальной честности перед самим собой. Другого просто не существует. Когда вы начнете вот это делать первый шаг, все остальное начнет просто раскрываться. У нас с вами не происходит каких-то вещей не потому, что мы чего-то не можем, а потому, что мы себе просто не можем признаться в каких-то определенных вещах, потому что нам это неудобно, потому что нам это некомфортно, потому что это не укладывается в нашу голову. Много-много, потому что, но они никак не связаны с тем, что вы что-то не можете. Вы можете абсолютно все. И сейчас как раз, вот еще раз повторюсь, если вот эти вот контактеры разрешат выложить в общий доступ как раз вот этот вот эфир, который был, который у нас с ними был, вот, и там будет абсолютно понятно, что каждый человек действительно может вот прийти к определенным, к определенным вибрациям, к определенным исцелениям и излечениям самого себя. И это все настолько… Это настолько просто, это настолько все лежит на поверхности, но очень часто мы не можем найти то, что лежит на поверхности. Не можем найти то, что лежит на поверхности, потому что… Но это, это наверное, сложнее. Мы, мы очень любим искать то, что зарыто в глубине. Мы все время очень любим искать, копать, разрывать, узнавать. Ну, типа, где и... тяжело, там искать, да? Да, а все же, поверхности а мы смысл. сейчас этого не видим. Да. И, да. и именно поэтому, почему мне вот идет дальше тема, то есть я немножечко раскрою на следующем эфире, как раз будет тема, потом уже выложит Автополстар, какая будет тема. Мы уже определились с ней. И как раз я сейчас ее достаточно, я не скажу, что еще я прям достаточно глубоко, но, по крайней мере, когда вот все, все начинают говорить автономия, автономия, это вот автономия, чтобы автономить, потом чтобы стать автономным, а автономы начинают общаться с автономами, и у них автономное сообщество, нужно собирать автономный город для автономии. Бред вообще полнейший, потому что люди, многие даже не понимают, что такое автономия, что такое о, вот эта вот жизнь без еды и без воды, она же не для того, чтобы жить без еды и без воды, она для других м, вещей, и когда мы начинаем вот это вот познавать, а, у нас в наших клетках, у нас в наших стволовых клетках даже никто никогда не задумался, почему через стволовые клетки определяются заболевания, тем более передающиеся поколениям, потому что стволовые клетки, они бессмертные. И когда мы начинаем все больше и больше познавать себя, опознание а идет у нас только через честность, первый шаг. Вот. И когда мы начинаем все больше и больше познавать себя, когда мы уже у нас есть возможность а, такая познать себя уже через клетку самого себя, то у нас уже начинает открываться там абсолютно другое. И то, что мы называем какой-то мистика, мистификация, там еще что-то, вот это вот бессмертие, это тоже все лежит на поверхности. Но э, вся, наверное, соль вот этого всего, что не каждый может увидеть то, что на поверхности. То есть если ему говорят, что вот, ну вот, вот, вот, вот, вот она, вот, например, там клавиатура лежит вот на поверхности, а ты начинаешь говорить, да нет, я не вижу клавиатуру, я вижу только вот какой-то чехол, я не вижу, и все. И вот они начинают миллион способов придумывать, чтобы не увидеть то, что лежит на поверхности. И мне кажется, что просто человек к этому, наверное, не готов. И если не готов, то это тоже прекрасно. Есть те люди, которые готовы, и не, не бывает такого, что все в раз, такие раз, и все, мы пошли туда. Нет, понемножку, по чуть-чуть, и все мы будем именно в том месте, в котором каждый должен быть. Ланочка, это просто, наверное, еще есть такие люди, что кто-то готов к этому и ментально, и физически, там, на всех вот этих вот телах, да? а кто-то просто не готов, он, он совершенно в другой проекции. Он, ему надо кушать, спать и работать, и все, и это повторяется, вот, э, как бы я вот недавно слышала, что один человек там говорил, что, как бы, у нас пол жизни мы проживаем, ну, мы спим, едим и срем, ну, простите за такое выражение, ну, так, это вот так звучит, он говорит, а все остальное время вы, вы чем занимаетесь, вы просто хаите свою жизнь, все, жизнь прошла, 60 лет. А тело ну, наше может жить 900 и больше лет? Не, намного больше, конечно, да. Я только в mm -hmm. 40 лет стала сейчас молодеть. Да. Ну, да, про, про эту тему мы тоже немножечко затронем этот аспект. И м, есть... Есть такое, что как бы оно ни смотрелось, не знаю, вот многие просто это под, подгоняют под какую-то коммерцию, но, ребят, как бы это ни смотрелось, есть определенные вещи, которые мы можем перепрожить только в атмосфере, в поле какого-либо человека. И это неотъемлемая часть чего-либо. И когда вы говорите, вот там кто-то вот, ведет вот эти вот ретриты, потому что они хотят денег. Тут, наверное, дело не столько в деньгах, а столько, сколько, наверное, я бы хотела, чтобы в моей жизни меня окружали именно те люди, которые со мной шли бы по осознанию в ногу, мне было бы интересней проживать эту жизнь. И чтобы это, эти люди, они, их становилось все больше и больше, то я готова передавать те знания, которые есть у меня. Я их могу передать через ретриты. Понятно, что люди, которые на сегодняшний день мне сейчас передают знания, но это, это логически невозможно, чтобы они выходили в эфиры, либо еще как-то, потому что, ну, пред, ну, как вы себе можете представить, что пришел человек в эфир и говорит, мне там 3000 лет. Вот я вам готов что рассказать. Во-первых, все сразу же там отметут эту информацию. Ну, как бы, ну, наверное, процентов людей просто отметут эту информацию. Кто-то скажет вообще ненормально, кто-то потребует документы. Там еще кто-нибудь заинтересуется, что это вообще за канал выпускает такого человека, что это за человек. Ну, в общем, столько всего будет, как бы, но это, это неприемлемо для нашего, для нашего социума, так скажем. И то, что какую говорю информацию я, она тоже на определенный этап. То есть я понимаю, что я либо буду постоянно говорить одну и ту же информацию вот здесь вот в эфирах, да, которая будет доступна, общедоступна для э, максимальной массы людей. Либо через какое-то время я точно так же уйду с эфиров, потому что уже пойдет проработка меня в первую очередь и других людей в другом аспекте. И мы же тоже все это прекрасно понимаем. Мы же прекрасно понимаем, что люди, которые идут уже более глубоко, то есть мы все хотим, как мне пишут, Света, а можно хотя бы одним глазком увидеть тех людей, которым столько-то лет? А можно там увидеть вот это? А можно увидеть вот то? Но мы же прекрасно с вами знаем, что, ну, как, как их можно увидеть? То есть, если их пригласить в эфир, и будет сидеть какая-то женщина и говорить, вот мне столько-то лет. А вы ей поверите, да? Мне вот, например, не верят, что как бы мне 41 уже в этом году, и у меня 9 детей. Мне не верят. И мне говорят, что ты сделала пластику. Вот так. Вот. Ну да, ну как бы 41, это понятно, а когда 441, и ты выглядишь на 41? Это уже вообще нонсенс же, правильно? Да. Поэтому здесь как бы такие уже варианты. И мы прекрасно с вами, если кто-то идет в эту тему, они прекрасно понимают, что можно на определенную тему разговаривать до определенного момента. Все, что свыше, Тебе никто не даст говорить это в открытом доступе. Uh -huh. Это тоже всем прекрасно понятно. И все, что свыше, вот именно поэтому мы сейчас и а, с определенными людьми организуем клуб вечных, да, ну так их, наверное, назовем, вот. где будут только определенные люди, которые не будут в массы выносить те знания, которые есть. Потому что в массы выносить это все равно бесполезно. Это то же самое, что положить на стол что-либо и сказать, найди, и он никогда это не найдет, потому что вся информация, которая первоначально, она есть вообще э, абсолютно везде, но мы же ее не видим, мы же ее отрицаем по определенным причинам, мы же ее не хотим себе взять, потому что она кажется как бы такой, ну как бы, о, ну нифига себе, а как, ну не бывает такого. Ну, ну, да. <смех> В этой жизни очень много того, что говорят, что не бывает, но оно бывает реально. Ну, как бы логики вообще не существует для меня, и времени тоже. В принципе, да. Светик, у меня вопрос к тебе привет. Давай, привет, Андрюш. У тебя не бывает такое, что желание какое-нибудь такое что-нибудь съесть просто ради вкуса. И как ты с этим борешься, если бывает? Возникают такие желания. Вот смотри, на определенных этапах важность еды и воды, она отпадает, отпадает тотально. А когда нет этой важности, то у тебя нет и желания. То есть вот то, что тебе вот, для тебя важно соседу заплести косу или нет. Нет, конечно. Поэтому у тебя этого желания не возникает. Но ты, если тебе потребуется это, вот по каким-то причинам, ты научишься заплетать косу и ты заплетешь. И здесь то же самое. Когда важность отпадает, у тебя отпадает и важность этого желания, важность этого стремления, важность этих вкусов, потому что когда ты идешь в другого чего-либо то ты понимаешь, что важность вкусов она настолько серая по сравнению с тем, что ты сейчас а, как, какие м, какие чувствования испытываешь за счет других вещей, за счет познания чего-либо другого, что у тебя даже не идет акцентированность на то, чтобы поймать какие-то ощущения с вкусов они они уже обеспечены они не, абсолютно не глубокие они настолько плоские что уже это как бы нет этого интереса спасибо <связь> То есть получается, еда, вода, сон – это такая же иллюзия, как и все остальное, что нас окружает, да? Ну, это да, это, нам внушили, что это наши базовые потребности, а по факту это просто наши самые поверхностные эмоции, которые нам проще всего получить. Самые поверхностные, самые легкие эмоции ⁇ это как раз вот эта вот э, еда, вода, э, сон. И потом чуть пониже идет секс. Э, я как раз на своем канале, он у меня поменьше, не, не, не столько всего там выплескивается. Я как раз э, освещала немножечко эту тему про секс, почему она у нас выплескивается и что это такое. Вот. И когда ты идешь глубже то у тебя перестраиваются эти механизмы. Тебе уже не хочется туда туда залезать, тебе не хочется туда опускаться, тебе хочется уже вылезать немножечко туда-туда-туда-туда. Uh -huh. а интересно, а вот есть что-то за пределами автономии? Там же другой, наверное, какой-то уже мир, да? Uh... Ну, автономия – это вообще это детский сад. Я же уже говорила, что… Автономия ⁇ это только инструмент, которым можно пользоваться, можно не пользоваться. То есть ты можешь начать, но чаще всего это либо через какую-то болезнь ты перестаешь есть и пить, и ты либо находишься потом вот в этой вот эйфории и не идешь дальше, либо тебя начинает выбрасывать в следующее состояние, либо ты через осознание себя. Выходишь на определенный уровень, где еда и жидкость перестают, э, перестают быть значимыми, и они у тебя просто отваливаются. Ты либо через осознанность идешь к следующему себе, через осознанность, пробуждение, и уже идешь дальше, и у тебя еда и вода, она все равно отвалится, она будет не важна. Потому что ты уже идешь к следующему себе, уже идут следующие себя клеточки. То есть что происходит, когда, ты, когда у тебя очищенное тело? Смотрите, у нас есть еще такое, что наши клеточки, они передатчик информации во всем теле. Вы это потом прочувствуете на определенном этапе. И вот эти вот клеточки, когда они могут передавать друг другу информацию, они могут передавать тогда, ее тогда достаточно, достаточно правильно, достаточно точно. Когда у вас межклеточное пространство, все очищенное, достаточно чистое. И вы тогда начинаете максимально чувствовать свой организм на клеточном уровне. И это уже идут другие процессы. И когда вы начинаете чувствовать свой организм на клеточном уровне, вы можете самого себя выводить в иные э, состояния, но это не состояние просто вашего аватара, это же мелко. Вот э, то, что мы говорим, там, то, что говорят, ой, автономия, то есть все привыкли э, ассоциировать автономию с какими-то сверхспособностями, что я могу там куда-то бегать. Я могу столько-то отжиматься, я могу столько-то не спать. У меня чистые мысли. Но почему никто не говорит, а чистые мысли-то чтобы что? Они для чего? Чистые мысли, чтобы, не знаю, там, уравнения правильно решать? Чистые мысли, чтобы цвета в гардеробе правильно подобрать? Но это же не про это. И, видимо, просто некоторые останавливаются на этом уровне и не идут дальше потому что других либо просто не хотят это выносить в общее обозрение. Может быть так, я не знаю. Но это же только первый уровень, это же вот такой вот детский сад. Потом ты уже идешь дальше, ты идешь к познанию себя. Когда ты начинаешь познавать себя, ты уже начинаешь понимать, что внутри тебя есть тот организм, который может максимально во-первых, регенерировать все свои внутренние органы для того, чтобы максимально расширить границы твоего физического существования, чтобы ты мог максимально познать самого себя. Когда ты начинаешь познавать самого себя, ты начинаешь открывать, у тебя вот как бы вот такая вот голограмма начинает открываться, потому что весь мир вот внутри тебя. И когда вот, вот эти вот слова ⁇ я есть все, все есть я ⁇ это тоже детский сад. Это когда ты не идешь дальше, но тебе нужно как-то закончить, как-то поставить корректно точечку, что ты там чего-то достиг. И ты вот говоришь я есть все, все есть я ⁇ Ты как бы закольцевал. И на этом остановился. И все идут к ⁇ я есть все, все есть я ⁇ А что дальше за ⁇ я есть все ⁇ Никто не рассказывает. А дальше-то как раз и открывается все самое интересное. И почему вот это вот не раскрывается? Я не знаю. Наверное, ответила на ваш вопрос. Я, наверное, чуть больше по этой теме расскажу в, в следующий четверг. Но не факт. Вот. И эти темы мы, мы будем очень много раскрывать именно при личных встречах. Если есть вопросы, задавайте, ребят. Если нет вопросов, то я вас буду покидать. Санночка, а где, когда ретрит? Ретрит мы будем, во-первых, в Сочи будет ретрит, скорее всего, на Красной Поляне с 20 по 22 мая, трехдневный, это будет просто на пробуждение, мы будем со славой делать. Это в чате в моем есть автономная школа. И я буду проводить пятидневный ретрит. Это в Лоу, в Сочи, с 17 по 22 июня. Ну, я вот как раз в Сочи проживаю, поэтому мне так интересно. Здорово. Вот, и как, как бы я уже такая, ну, запросы у меня были, потому что я на 10 дней заходила в прошлом году, и так вот вообще так спонтанно, я ничего про это не знала, это так получилось, как бы, ну, значит, меня вели все-таки к этому. Я два дня не спала, и потом как бы еда отвалилась, вода отвалилась, а потом я с людьми познакомилась, и все, меня затянуло. Я сейчас смотрю уже, можно сказать, так, с декабря месяца. Всех автономов слушаю, там, ну, ну два часа там сплю, там, ну, бывает три. И я поняла, что сон – это не важно Вода – это вообще, да, она сушит. Меня вот, по крайней мере, мне говорят, как, это же клетки должны восстанавливаться. Я... Ну, у вас пускай восстанавливается водой, <laughs> у меня ничего не восстанавливается. Я говорю, я руки помыла, у меня плюс 200 грамм, плюс 200. Я взвешилась до мытья рук и после, там, помылась сама, плюс 500 грамм. Я говорю, у меня тело пить начало. Вот так даже. Да-да-да, есть такое. То есть, получается, спонтанные такие, да. Э, тело само знает, когда прикоснуться к тому, к чему нужно прикоснуться в тот момент, когда оно требует воду, влажность там, да, вот само по себе. Ну, просто есть, я слышала не... автономов, которые говорили, что вообще нельзя там, э, ну, руки мыть, не мыться нельзя что это такое, если на, на сухих днях. А Я понимаю, что для меня это вообще-то не сухие дни вообще, это не про это, это вообще-то про энергию. И если я хочу к человеку прикоснуться, я от него могу энергию получить. Люди сидят, кушают, я от них могу получить энергию. Ну вот так это происходит. Да, у меня что-то подобное в этом плане, потому что а, меня так радует просто, когда вокруг меня собираются люди и просто делают то, что я раньше делал, но я уже не делаю, потому что мне это не интересно, мне просто уже я как бы понимаю, что они кушают и как оно влияет на вообще внутренний мир человека. Вот. И мне просто от их тех же самых эмоций, которые они получают, становится просто легко и внутри такое тепло, идет, что они это делают, и они от этого радуются. А у меня такое было, что я наоборот, когда за ними начинаю повторять, то я начинаю, наоборот, в минус уходить, потому что иду не по своей, как бы и по правде в этом плане. Ребят, а я предлагаю, давайте Светлане задавать вопросы, а потом после эфира мы можем делиться своими состояниями. Будет нам очень интересно. Приберегите на после эфира поделимся. Вот микрофон у Владимира Владо. Добрый вечер, Тебе Добрый микрофон. вечер, Светлана, добрый вечер, я да. даже не ожидал вас здесь увидеть, потому что я видел несколько ваших видео и мне очень понятно, как далеко вы уже продвинулись, и я могу задать вам несколько вопросов? Да, конечно. Еще перед тем, как я задам вам э, несколько вопросов, еще такой предвопрос. Для вас есть понятие приятный-неприятный вопрос, корректный-некорректный вопрос, агрессивный-неагрессивный не агрессивный, э, вопрос? Нет такого понятия. Спасибо, нет, потому что мне вчера пришлось очень жестко столкнуться. Мои очень простые вопросы здесь были восприняты как агрессивные и мой тон. И мне очень срезонировало, что вы прямо в начале а, своего выступления как бы извинились за то, что, ну вот я как бы агрессивно начала. Вот откуда у вас появилась эта потребность предупредить здесь присутствующих, что вы вот как-то так агрессивно а, как бы начали. Почему у вас возникла эта потребность озвучить эту фразу? Но озвучить эту фразу, потому что я понимаю, что я не своим пониманием, а я вижу по комментариям, что все ждут, что если человек не кушает и не пьет, то он будет рассказывать все время о какой-то божественной любви, о каких-то пукающих бабочках, о каком-то сиреневом закате, о вот такой вот что любовь любовью и передавать любовь из любви в любовь, чтобы почувствовать любовь, высытиться этой любовью, и все будет такое. Это не так. Да, Поэтому я предупреждаю просто... это заранее, что как бы это то не так. Вы, то есть вы очень прекрасно ломаете стереотипы, и вот то, что вы сегодня озвучивали по поводу помощи, это действительно ломка стереотипов, как люди привыкли, и люди обычно помогают остальным, а себе не способны а, помочь. А, вот. И в связи с этим, а, то есть вы мне как бы развязали руки, и я тогда могу а, задавать вам вопросы. Абсолютно а, хорошо. Хорошо. А, из вашего выступления очень понятно, что вы уже продвинулись очень далеко, и очевидно, при переходе на автономию и я с вами согласен что это всего лишь инструмент и когда я два года назад в этом зуме еще с Татой загорской как бы сказал что автономии не существует то как бы я был предателем автономии как бы предал это все то есть и я два года здесь не появлялся вот а и вы очевидно прошла процессом десоциализации потому что вы уже не ходили в рестораны, не, не пили воду и так далее. Как, по каким принципам вы сейчас выстраиваете свои отношения? Что является абсолютно. для вас основополагающим э, в ваших отношениях с остальными людьми, если есть близкие, любимые? Я абсолютно позволяю им э, жить той жизнью, проживать те их моменты, которые они проживают. То есть я спокойно хожу с ними в рестораны, в кафе. Угу. Я вижу, Мне приятно видеть их эмоции, если они получают удовольствие от еды, мне приятно видеть их эмоции. Меня это не напрягает, и мне очень приятно, что и их не, при, не напрягает то, что я могу с ними просто общаться. Никто, никто не чувствует себя виноватым, что я не кушаю. И мне от этого приятно. Прекрасно, прекрасно. А, тогда вот э, вы сказали, что вы избавились вот от этих э, как бы детских игрушек и в игру на песочнице, потому что ну как бы вы уже занимаетесь серьезно самопознанием, и это вы неоднократно озвучили, то вот на этом этапе, на этом этапе могла бы вы озвучить э, в чем заключаются ваши жизненные ценности на данный момент и ваши жизненные приоритеты. Вопрос понятен, Светлана? Да, да, да. Будьте любезны. Ну, а, во-первых, жизненные а, приоритеты, сейчас у меня приоритеты, это максимально, а, максимально, наверное, насколько это мне возможно вести Близлежащее окружение в состоянии осознанности, близлежащее окружение, это я имею в виду не своих родственников, а именно то окружение, чтобы мои дети вращались в том коллективе, где есть осознанность. Для меня это важно, потому что я вижу, как сейчас развивается социум, и не хотела бы я, чтобы они брали оттуда какие-то привычки. Вот, mm -hmm. Но это, опять же, мои хотелки. Я понимаю, что это эгоистические мои хотелки, но тем не менее. Вот. И какое мое самопознание? То есть я понимаю, что на сегодняшний день я немножечко эгоистична, и мне это нравится, укажу в те познания себя, когда я понимаю, что то, что мы знаем, это практически равно нулю. И когда я иду вглубь, когда мне попадаются с огромным удовольствием, я принимаю те какие-то высказывания людей, которые прошли чуть больше пути, чем я, и я понимаю, что они мне открывают такие новые грани, новые варианты проживания той матрицы, в которой мы сейчас находимся, да? потому что то, что говорят, что вот я вышел из матрицы, но это такой бред, ребят, куда вы вышли из матрицы? Кто вас туда вогнал, тот вы, вас и будет контролировать, выйдете вы из этой матрицы или нет. Вот. И когда люди говорят, что вот мы сейчас все выйдем из матрицы, а куда выйдем, непонятно, в, как, в какое метро мы сядем и на какую станцию приедем, это тоже полный бред. То есть нужно сначала осознать себя, осознать вообще весь процесс этой матрицы, как он вообще работает, какие механизмы, какие структуры и какие формулы работают вот в том пространстве, в котором вы есть, это, наверное, на сегодняшний день, если это можно назвать цель, да, это цель. Что будет завтра, я пока не могу сказать. Угу. Ну, вы, по сути, как бы ответили на мой вопрос. Ну, там было так, вы прекрасно озвучили жизненные приоритеты, то есть вы сказали, что вот по поводу детей, а второй вопрос был жизненные ценности. Но по факту, по факту самопознание, оно как раз и относится к жизненным ценностям. И вы как бы по факту это э, ответили на этот вопрос. Потому что ну, как бы я руководствуюсь таким изречением, что я становлюсь тем, что в себе открываю. И вот э, второй интересный момент. Вы вначале сказали о агрессивности, которая вот как-то в этом зуме особо не приветствуется. Потому что ее по факту не существует. А сейчас вы как бы опять в свое оправдание, и мне понятно, откуда это исходит, но я хочу, чтобы вы озвучили для здесь присутствующих, что вот вы говорите: ну, это, наверное, эгоистично. То есть вы как бы себе э, даете э, вот такую э, наклейку, что я вот как-то эгоистично, как бы вы вот еще оправдываетесь, э, э, какая вот у вас потребность, как бы вот. Э, вы как бы э, честно признаете, что вы эгоистичны. На мой взгляд, на мой взгляд ну, эгоизма вообще не существует. То есть вот эта борьба с эго – это вот очередная э, фишка матрицы. Вот. Поэтому для меня, если уже говорить вот этим языком э, как бы обычным, то для меня здоровый эгоист сто раз лучше, нежели гипертрофированный какой-нибудь эзотерик или какой-то там ну, в кавычках «духовно продвинутый». Вот. И э, в связи с этим, э, что я хотел, да, э, вы сейчас очень изменились. И вы наверняка другая, нежели была перед тем, как вы вошли в автономию. И перед тем, как вы вошли в автономию, у вас были какие-то определенные качества. Ну вот как э, вашего тела, э, вашего сознания и так далее. Можете вы озвучить на данный момент, то есть вы осознаете себя, насколько я понимаю, ну, на каком-то определенном уровне. Вы можете озвучить свои пять положительных качеств и пять отрицательных? Я поняла ваши вопросы. Давайте я начну тогда с того, что вот этот вот, который ярлычок, я повешила эгоизм. Да. Наверное, я его не... Не столько повешала для кого-то, сколько да. повешала для себя, чтобы меня проще э, поняли люди, которые находятся по ту сторону экрана. Наверное, это э, тот коридор, который понятен всем, что, что я имела в виду. И вот когда я говорю да. эгоизм, это, я не говорю, что это плохо или хорошо для меня. Я говорю, что это, чтобы они понимали, что это для меня конкретно потому что я уже не раз говорила я когда общалась со своими детьми и общаюсь я общаюсь с ними абсолютно по-честному и я им они четко знают что я им всегда рассказываю что mm -hmm. я все делаю только для себя я э, все чтобы не было то есть мы, я делаю все абсолютно только для себя то есть мне хорошо мне хорошо когда они улыбаются, мне хорошо, когда они здоровы. Мне хорошо, когда они счастливы и так далее. И чтобы сделать «мне хорошо», я все, все делаю для того, чтобы они улыбались, были здоровыми, были счастливыми. И это абсолютно честно. И когда мы это говорим, проговариваем, перед своими детьми, либо еще перед кем-то, тогда вот встраивается честная матрица. Тогда они понимают, что они мне не должны за свое счастливое детство. А они понимают по-честному, что они также по-честному могут поступить со своим поколением, со своим родом. Mm -hmm. Вот. Это, именно вот поэтому я и обозначила вот этот вот коридор эгоизма, что это такое. Потому что для э, обычных людей они четко понимают, куда я клоню. Наверное, вот я про это сказала. А то, что сказать 5 качеств плохих или хороших, ну, наверное, опять же, возьмем такой среднестатистический, это э, то, что... Для одних хорошо, для, для одних плохо, для меня хорошо, либо наоборот, это может в любую сторону. Какие бы пять качеств я ни, ни назвала, они могут играть и хорошо, и плохо. То есть я стала абсолютно честна. С самой собой и с другими. Это как хорошо, так и плохо для меня, и это как хорошо, так и плохо для другого. Вот, То смотря... есть честность, одно слово. Да. Честность, да. одно слово. Дальше. Честность. Но, Светлана, наверное, извините, это... пожалуйста, Светлана, я да. вернусь на шаг назад и мне понравилось, понравился ваш ответ. Вот вы произнесли ключевое слово, вот этот коридор, и вы сказали, что это, чтобы вы хоть как-то были понятны для этой аудитории. По факту вы как бы переформатируете этих людей и даете им понять, что эгоизм это по факту очень хорошо. По факту, то, что вы назвали вот этим коридором эгоизма, вы удовлетворяете свои потребности. Но удовлетворение своих потребностей в вашем случае – это удовлетворение той радости, которую испытывают и окружают окружающие вас люди, когда смеются ваши дети, когда у человека улучшается состояние здоровья, когда у него продвигается бизнес, когда он, скажем, там богатеет и так далее. То есть ваше удовлетворение ваших потребностей, оно очень э, тесно связано с вашим окружением, и вы хотите, чтобы это окружение было экологическое, э, по физическому состоянию, эмоциональному, чувственному, психическому и так дальше. Вот. Вы начали вот по поводу 5 положительных и отрицательных качеств. Мне нравится, что вы определяете это одним словом, прилагательным, я честная. И единственное, опять вы начали, я буду просто жестко наезжать на вас, если вы позволите. Давайте, давайте, мне это очень нравится, да. Вот, наконец-то. Мне наконец -то, нравится, то... что вы не поддерживаете меня в слабости. Вот, потому что, ну, вчера я получил поповное в этом зуме. А вот. И э, вы э, начали с того, что вот ваши как бы, качества для кого-то могут быть положительными, быть как-то и отрицательными. Я по факту, мне абсолютно все равно, как будут воспринимать люди мои э, качества, потому что мое проявление качеств настолько осознанное, и в проявлениях моих качеств нет намерения как-то возвыситься над человеком, унизить его, показать его глупость или просто смеяться над ним. То есть у меня нет такой мотивации и такой потребности. Поэтому я отвечаю за проявление как бы, своих качеств. И мне по факту эгоистически все равно, как будут воспринимать меня люди. Но когда вы делаете и я это честно, то люди действительно, они воспринимают это иначе. Вот это была такая маленькая ремарка, а у меня потом уже возникл дальше вопрос. Также пять положительных и пять отрицательных. Первое, вы прекрасно сказала честность. От этого все начинается. Дальше, пожалуйста. Извините. Ну, второе, наверное, оно тоже базируется на честности. Это когда не поддерживаешь слабости. То есть я не поддерживаю кого-либо в слабости, и э, того же прошу от других, чтобы меня точно так же не поддерживали в слабости. Это а, тоже то можно рассматривать вы... и в одну, и в другую сторону. Прекрасно. То есть э, вы э, не хотите удерживать человека в состоянии э, немогущества. То есть вот моги и немоги, э, и их могущество. То есть вы э, как бы э, делаете все для того, чтобы человек... Рядом с вас становился сильнее, совершеннее и интереснее. Так, прекрасно. Следующее. А, следующее, что еще? Ну, ну что можно сказать? Не спонтанное. Оно, ну абсолютно. Ну да, вот, наверное, даже слово бы я сказала бы не спонтанное. Я понимаю, что на определенных сроках полностью, ну как полностью? Память, и, память практически стала отсутствовать. То есть ты да. базовые вещи ты помнишь, но те вещи, которые тебе нужны на определенном этапе, ты их берешь из информационного пространства здесь и сейчас. И то, что ты говоришь... Ты это говоришь не себе в голову, а ты это говоришь, выдаешь как будто бы через трубу. И оно, прекрасно. вот я даже могу при, вот, провести эфир, а потом я смотрю, какая тема была. То есть я могу забыть даже, с чего я начинала. Но меня это абсолютно никак не напрягает, и ребята мои знают прекрасно, они мне напоминают. И, вот, у нас с этим проблем нет. То есть память, вот она, нам, она становится нам, меньше, а... ты обнуляешься постоянно. Совесть вот говорит непредсказуемость, то есть вот наверное это ближе слова и оно ближе к вам подходит, вот это непредсказуемость, вот. И вчера мне сказали, что спонтанность это противоположная сторона спонтанности, это агрессивность, вот. Ну то есть это как бы полный нонсенс, ну я понимаю этих людей. Вот. То есть вы закончили с положительными качествами, если я так вас правильно а понял? А я с отрицательными закончила. Давайте дальше. И с отрицательными закончили. <с Понятно. Я не знаю, будет ли уместен этот вопрос. Вот. У вас есть еще такое понятие самооценка? Вот у вас есть какая-то самооценка? Потому что... Здесь очень э, такая сложная тема э, с людьми, которые как бы не занимаются серьезно психологией и ну, еще так э, э, осознанно не находятся, то есть не используют инструменты автономии. Вот, и здесь с самооценкой очень тяжеловато. Как у вас э, э, с самооценкой? У вас есть такое понятие или как бы вот... Э, ну вот, поставлю точку пока. Угу. Да, абсолютно нет. Ну что такое самооценка? Как бы она нужна-то, чтобы что? Чтобы что оценить? Если я просто есть, это неплохо и нехорошо. То, что я говорю, угу. это я говорю. Я говорю на данный момент то, что есть во мне. Если а... это кого-то не устраивает, либо кто-то как-то считает по-другому, это здорово, что у него есть другое мнение, отличное от моего наверное, здорово. Но меня-то оно никак не касается. Это его мнение всегда остается. Поэтому mm -hmm. моя оценка самой меня, она мне ни к чему на данном этапе, по крайней мере. Прекрасно. Прекрасно. Потому что если мы как бы расшифруем это слово, самооценка, это как я себя оцениваю. То есть, насколько я удовлетворена сама с собой, то есть насколько я в гармонии сама с собой. То есть э, и если я довольна собой, если я довольна своей непредсказуемостью, если я довольна э, своей работой над собой, с вот этим процессом самопознания, это и есть, наверное, вот это как бы, может, она уже, может, в этом уже нет необходимости как бы озвучить это, да, я вот ценная как бы сама для себя. Потому что вот у, у людей, поскольку мне приходится очень много с ними работать, у них э, самооценка, она э, отталкивается от мнения и оценки окружающих людей. А вы прекрасно озвучили, что вас де факто не в плохом смысле слова, а в хорошем как бы не, не интересует мнение остальных людей, де факто их оценка, потому что вы знаете, что вы делаете, зачем вы делаете, как вы делаете, и все это происходит в осознанном режиме. И поэтому для вас это как бы понятие, поэтому я и сказал вначале, будет ли актуален э, вопрос, этот. то есть для вас это перестает быть, и это уже как бы уровень, уровень который... Ну, для людей, которые спят и едят, и это, для них он как бы еще запредельный. То есть они еще очень серьезно решают, кто кого обидел, каким тоном сказал и так далее. То есть еще вот эту муссирует эту тему. Вот. Прекрасный, прекрасные, ответ, и мне очень нравится. То есть вы отвечаете действительно за... Границами, вот уже обычной психологии. То есть, вы уже как бы перешли туда подальше, и очевидно, у вас уже совершенно другой круг общения, и вы разбираете абсолютно другие темы. И я уже слышал несколько ваших эфиров, и вы действительно есть вещи, которые еще безопасно выносить на обсуждение э, с людьми, потому что есть большая вероятность того, не то, что вас там забросают камнями, вот, э, а то, что ну, как бы еще рано для этих людей. И в этом нет ничего, что они э, плохие или там, тупые. Просто, как говорится, еще не пришло время. Вот. А мне понравился ваш ответ, что <laughs> закончим с, с негативными качествами вы действительно так думаете светлана да абсолютно прекрасно прекрасно вот вы как бы не обманули мои ожидания по факту по факту я пришел к пониманию того то есть это больше касается вас нежели э, остальных людей. большинства, которые вот еще э, находятся в потреблении, это нормально. То есть они еще играются с вот этой материей, которую мы называем еда и так далее. Э, я пришел к пониманию того, что по факту качеств никаких не существует. А существуют только потребности. Потребности, которые мы удовлетворяем, удовлетворяем. Каким-то способом. И вот то, что называют люди качеством, это способ вашего удовлетворения ваших потребностей. Чтобы было понятно, приведу пример. Финансы. Вот мне тоже понравилось ваше отношение. То есть вы как бы э, на шараплиз информацию не раздаете. То есть вот вы сейчас здесь даете, ну как бы бесплатную информацию. А есть, по всей видимости, ретриты, за которые вы берете деньги. Я тоже беру, как бы, деньги за свою работу. А вчера мне как бы была э, вот такая ремарка: что вот две разницы, когда делаешь за деньги и когда делаешь бесплатно. Вот когда делаешь бесплатно, это совсем другая тема. Это там такое сердце, вибрации. То есть, в моем понимании, у меня нет разницы, делаю я за деньги или делаю я э, бесплатно. Потому что э, как специалист в этот момент я не меняюсь и я не могу опустить свой профессионализм, когда я кому-то с кем-то работаю бесплатно или за деньги. Я просто по факту не могу иначе себя вести. То есть я скажу, ну он не заплатил, так я ну как бы не профессионально или не корректно к нему просто этого уже нет. И возвращаясь шаг назад, людям которые вот не живут вот в этом потоке, и как вы правильно сказали, что у вас обнуляется память, и мне это очень понятно, вы удовлетворяете свои потребности. То есть вы живете в двух режимах. Первый – удовлетворение своих потребностей и запрос, запрос извне. То есть люди приходят за вами, и вам что-то предлагают, какой-то проект какие-то совместные интересные вещи и так далее и вы на основании своих потребностей либо встраиваетесь в эту реальность и вы начинаете там как бы себя ангажировать либо нет если вам это не подходит если мы сделаем шаг назад то я пришел к пониманию того что людям которые вот еще находятся в потреблении им надо как-то вас в своей картине мира создать ваш образ и каждый создает образ на основании своих понятий своих убеждений своих ожиданий веры надежды сомнений страхов и так далее и чтобы было понятно вот у нас есть потребность в финансовом обеспечении вот и то как человек удовлетворяет свою финансовую потребность мы можем сказать ну, он вообще, он идет по, по головам через, через трупы, лишь бы заработать деньги. А этот, вот как-то ему и по барабану есть деньги, есть, нету, нету, он это. А этот вот щедрый. То есть, по факту, человек определенным способом удовлетворяет свои потребности. А людям, чтобы его как-то определить в своей картине мира, они начинают давать ему вот эти как бы а, ну, вот эти наклейки, чтобы они для себя уяснили, как им общаться с человеком, с этим, посредством вот этих наклеек, которые они дали этому человеку. Также по факту каждый на, э, на основании своего уровня и программного обеспечения дает вот эти вот... Э качество и то, какие он дал эти качества, какие качества он дал человеку, он будет на основании этого выстраивать отношения с этим человеком. Если мне вчера дали качество, что я агрессивный, у меня агрессивный тон, вот, то уже со мной мало кто будет выстраивать отношения, потому что он агрессивный. Все, точка. Вот. А вы как бы вышла за границу вот этого э, потребности определять, э, что это такое, это такой. То есть э, я пришел к этому, что э, у человека просто есть э, определенно сформированный э, э, сформировано программное обеспечение. оно по факту просто есть. оно неплохое, нехорошее, это техническое состояние человека. И только от тебя зависит, способен ли ты общаться с данным техническим состоянием, физическим, эмоциональным, чувственным, я не знаю, там, духовным, если хотите. И ты определяешь, готов ли ты, можешь ли ты общаться с данным техническим состоянием этого. Поэтому нет необходимости говорить, что такое или не такое и так далее. Это в моем понимании. То есть у меня уже нет людей, что он там... Тупой, эгоистический, я не знаю, или там щедрый, или еще какой-то. Нет. То есть это просто так есть. И когда я это принимаю, вот у меня нет потребности сравнивать, оценивать, э, анализировать и так далее. Я просто общаюсь с тем, что есть реально. И это доставляет огромное удовольствие. Вот. Поэтому вот... Э, вы э, просто своим, своими ответами и, и вот своим сейчас э, экзистенциональным состоянием подтвердили то, к чему я пришел вот э, через годы работы с людьми. И... Но я мало кому озвучиваю, что качеств по факту не существует, потому что люди находятся вот в этом оценочном состоянии, и очень быстро, с пару фраз, просто с полпинка тебе навешивают такую э, столько игрушек, э, елочных игрушек, что ну, вообще до конца жизни не, это, не избавишься от этого. Вот, что еще? Я пока дам себе минуту паузу. может вы будете хотеть что-то сказать, или чтобы я как бы не забирал эфир, пусть вот как-то... У меня еще были какие-то вопросы, я вспомню. Спасибо, Светлана, мне было очень э, неприятно с вами общаться. Благодарю. Так, а Я тогда прочитаю несколько вопросов из Ютуба. Э, На каком сроке автономии уничтожаются паразиты в организме? Паразитов в организме, ребят, нет. Есть те микроэлементы, есть та, та микрофлора, которая нужна вам на данный момент. Убираете какую-то еду, убираете какой-то продукт, убираются эти паразиты. Поэтому все, все у нас очень гармонично. Так, я вообще вчера не заметила наездов на Влада. Почему возник кипиш в мне непонятно. Влада очень интересный собеседник и очень че четко раскрывает тему. Молодец. Так, Влада ой, Как он красиво перетянул одеяло на себя, введение эфира как он начал оценивать так, больше нет, на ютубе нет вопросов. Если кто-то зачитает вопросы на, в зуме, я буду очень признательна, если они появились. Светлана, пока люди думают, я еще один вопрос вспомнил. Mm -hmm. Какое отношение у вас к спорту? Вы дружите с спортом, то есть в отношении физических нагрузок? Ну да, они регулярные, каждодневные. Без, не, без него, конечно, но они не представляются. Все равно энергию куда-то нужно девать. Да, спорт каждый день. А вот холодная вода пока еще вот у нас в Чехии холодная. То есть вы... Ну, я не говорю это закаляться, а вот контакт с холодной водой. Ну, я зимой долго несколько некоторое время была в Сочи зимой, то есть это море, пока в Сочи было море. Если здесь не в Сочи, если в природные источники, либо холодная вода. Холодная вода присутствует всегда, она собирает. То есть теплая вода, она недостаточно приятна для тела на данном этапе. Mm -hmm. Да, вот мне понравилось, вы очень четко сказали, что холодная вода собирает, да, она э, как бы уплотняет и концентрирует и тело, и энергетическую структуру, это очень э, чувствуется. Э, да, э, спасибо. Э, между прочим, вам э, не было неприятно, что я перетянул одеяло на себя? Мне очень приятно перетягивать, я люблю без одеяла. А по поводу бань, вот говорят, что баня это типа очищается, там через поры все выводится, как насчет бани? Но я вообще изначально любитель бань была, но а, здесь нужно очень смотреть, м, смотря какая баня, и должен быть обязательно какой-нибудь очень холодный источник. То есть после каждой, естественно, парилки обязательно холодная вода. И заканчивать это прям очень холодной водой, чтобы тело охладить. Для меня, да, для меня это хорошо. Но могу сказать сразу же, что если вы идете в сухие дни, например, если вы на сухарях там 9 дней, там, 6 дней, и хотите сходить в баню, чтобы очистить организм, то вас просто выбросит обратно на еду. Это уже другой аспект. Спасибо большое. А как это работает? Почему выбрасывают конкретно на еду? А, почему выбрасывают на еду? Потому что, когда мы находимся в бане, у нас через споры, Но... Бани тоже бывают разные. У нас же чаще всего, если баня, то чтобы уж прям баня-баня. Вообще больше 80 градусов я бы не рекомендовала, потому что когда у нас до 80 градусов, у нас выходят токсины через поры. Они выходят, и через несколько минут, как они вышли, нужно пойти и смывать их. И тогда вы будете себя хорошо чувствовать до 80 градусов. Все, что после 80 градусов, все токсины, которые выходят у нас с потом через наши поры, они тут же начинают перегорать у нас на коже. И эти токсины начинают, кожа начинает их вбирать обратно. И у вас идет интоксикация. И чтобы эту интоксикацию максимально выпустить из организма. Тело начинает бешено просить воды, и вы начинаете пить, после питья начинается еда. Посмотрим, последим за своим состоянием. Смотрите, потом расскажите. Да, это не баня, это в основном сауны, ну там от 60 до 100 градусов. Вот 100 градусов это уже, уже перебор. Я вас прекрасно понимаю, я раньше тоже с огромным удовольствием там 90-100, это были мои любимые, такая градусная баня, что потом снег, но потом, когда ты начинаешь чувствовать тело, ты понимаешь, что все, что свыше 80, начинает интоксикировать, интоксикация самого организма и начинается организму хочется его вычистить то есть если ты даже перестаешь пить и есть уже на, на длительных сроках то после горячей бани у тебя не очень комфортно самочувствие у тебя очень большой идет отек тела и не очень комфортно ты себя чувствуешь Ясно. светлана могу еще вам задать один вопрос да конечно а, я э, смотрю еще вот Машу, которая вот была в Дубае, вот такая стрёмная девчонка, ну просто вот она молочина, и э, поскольку я занимаюсь межличностными отношениями, и там вот у нее заз, э, прозвучала тема вза, взаимоотношения с мужем, и вот она как бы получила вот этот раз-драйв психоэмоциональные и так далее В связи с этим у меня к вам вопрос как вы вот в этом в таком уже как бы продвинутом состоянии выстраиваете отношения если они таковые есть с партнером с мужем с супругом то есть с близким человеком потому что я сталкивался, вот мы когда начинали с Татой Загорской, я не знаю, может, вы ее не знаете, у нее тоже там было непонимание от супруга, от он тут ел все. Как у вас с этим? Можете не отвечать на этот вопрос? Да, нет, я уже отвечала на него неоднократно. На, а -а -а. Пер, на первых этапах, еще когда были у меня первые заходы по два месяца, по четыре месяца, уже на тех этапах... У нас не, было не, глубокое непонимание, и мы разошлись. То есть мы развелись официально, у меня нет супруга. И то, что касается Маши, я знаю ее ситуацию. Мы угу. с ней общались, и там я ей рассказывала свою ситуацию. То есть у нее достаточно близка к моей была. И я ей давала со своей колокольни какие-то советы, чтобы сгладить эти углы. Угу. А опять же, можете они? Не... А сейчас вы в каком статусе? Абсолютно свободно. О, вот это хорошая, хорошая информация для окружающих. Прекрасно. А, угу. Ну, у меня пока нет вопросов и с удовольствием. Спасибо вам большое. Я просто получил огромное удовольствие от ваших ответов. Благодарю. Да, Сигнал, ты можешь прочитать вопросы, если они еще есть? Если нет, то да я не, вас... Нет, не, нет, в зуме нет вопросов. Все спокойно. Ты уже понятно, уже объяснила все прекрасно. Я все удовлетворен полностью. Мне все, все понятно. Благодарю все. тебя. Ты Спасибо нам так много огромное. времени посвятила. Спасибо тебе тоже, благодарю.